здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске новый год новый мрот декабрь не без подарков фиксы для предпринимателя самозанятый может стать предпринимателем налоговый прогноз новый год новый мрот на 2022 год МРОД увеличен до 13 890 рублей. Соответственно, именно на эту величину необходимо опираться в следующем году при расчетах по оплате труда, определении суммы пособий в связи с материнством по временной нетрудоспособности в ряде случаев, применении пониженных страховых взносов МСП. Декабрь не без подарков. Текущий год заканчивается не без изменений. С 18 декабря обновлены правила оформления и представления документов о регистрации изменений в ЕГРЮЛ. С 29 декабря введена возможность дистанционно отменить простую письменную доверенность. Фиксы для предпринимателей. Фиксированные взносы для предпринимателей в 2022 году по традиции вырастут. Они составят 34 445 рублей на обязательное пенсионное страхование с доходов в пределах 300 000 рублей в год и 8 766 рублей на обязательное медицинское страхование. Напомним, что крайний срок внесения фиксированных взносов предпринимателям на этот год, приходящийся на 31 декабря 2021 года – переносится на первый рабочий день нового года, 10 января 2022 года. Самозанятый может стать предпринимателем. Любой самозанятый на НПД без статуса предпринимателя может стать им. Это не запрещено и никак не влияет на применение такого режима. Повторно вставать на учет в качестве плательщика НПД не придется, причем данный порядок действует, даже если при регистрации был ошибочно сделан выбор в пользу УСН. Налоговый прогноз. Ура, товарищи! qr кодов для авиа- и железнодорожных поездок пока не будет. Законопроектом об этой превентивной мере, о которых мы вам уже рассказывали, предстоит серьезная доработка. И, скорее всего, в ближайшее время начнут выдавать сертификаты о перенесенном коронавирусе тем, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу, а также привитым иностранными вакцинами. QR-коды переболевшим коронавирусной инфекцией будут оформлять на 12 месяцев. Ранее выданные 6-месячные QR-коды с 20 декабря будут продлены автоматически. Одновременно с 3 до 2 календарных дней сокращается срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов. Минстрой разрабатывает законопроект о создании реестра учета договоров аренды жилых и нежилых помещений и машиномест. Цель – повысить прозрачность рынка аренды, обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, обелить арендную плату.